Это Марк Аврелий. Прямой путь или правила, или правила поведения, которым надо следовать недалеко от людей. И это мы уже тоже читали. Если люди ставят себе за правило поведения то, что далеко от них, то есть не согласно с их природой, то не должно быть принимаемо за правило поведения. Плотник, вытесывающий топорище, имеет перед собой образец того, что делать. Взяв руки топорище с того топора, в котором он... Он обтесывает, он смотрит на него, и стоит с другой стороны, и после того, как сделал это топорище, рассматривает их оба, чтобы видеть, насколько они сходны. Так и мудрый человек, который питает другим такие же чувства, как он питает себе, находит верное правило поведения. Он не делает другим того, чего не желает, чтобы ему сделали. Смотрите, это вот, это вот то, что является высочайшей мудростью. Смотрите, допустим, я решил наказать своего подчиненного. Я начальник. Я должен его наказать. Как мне наказать его правильно? Я беру и моделирую ситуацию. Я смотрю, я подчиненный, смотрю на начальника и вижу, ты там такой... И я думаю, а я вот не хотел бы, чтобы так со мной разговаривали. А наказывать надо. Тогда что делать? Когда человек так моделирует ситуацию, то он сделает идеальным образом все. Он так накажет, как надо. Понимаете, о чем я говорю? Что сам поступок может быть по-разному произведен, но сначала надо включить разум, прежде чем совершать поступок. Например, сын получил двойку. Надо наказать сына. И прежде чем наказывать, надо включить разум, надо отстраниться от него, вот это, в себе вот это чувство, что сейчас я ему скажу, убрать, успокоиться, помолиться, если вы действительно хотите помочь сыну, а не просто поругаться. А дальше что надо сделать? Надо представить себя, себе этого мальчика, как он будет слушать, что ты ему будешь говорить. Просто представить, этого достаточно, чтобы понять, что делать. Просто в тот момент, когда происходит действие, надо включить этот механизм, а включить его очень сложно. Потому что кажется, я и так знаю, как он среагирует. Нет, не и так знаю, надо взять и смоделировать. Спасибо большое. Мне напоминает, что скоро лекция закончится просто. Я заговариваю с ним. Итак, идея в чем заключается? В том, что эта мудрость, она всегда работает, но очень трудно ей следовать, потому что нас завлекает сам, сам процесс и само желание сделать немедленно действие. Это и есть ошибка. Всегда кажется, что я знаю сама, допустим, я хочу мужу сказать, что он не прав. Я сама знаю, как это сделать. Стоп. Хорошо, ты хочешь сказать, тебе для чего это надо? Чтобы высказаться или чтобы он понял. Если ты хочешь, чтобы он понял, тогда представь себя на его месте. И как бы ты, будучи в его вот положении, приняла сказанное. Если ты вот так примешь, значит так и скажи. Но я не могу так сказать. Хорошо, тогда молись. Помолись немножко и скажи, как надо. И он примет. Такое поведение является совершенным. Но если вы попробуете так действовать, сначала будет трудно, а потом получится. Когда будет получаться, сердце будет радоваться. Но не всегда будет получаться. Потому что чаще всего мы хотим просто сказать, нам наплевать, поймет он или нет. Вот в чем проблема. Как сделать паузу? Вот смотрите, допустим, муж разгневан. Он врывается в вашу комнату. Не смотрите ему в глаза. Ручку поднимите, кто говорит, чтобы я видел. С кем разговариваю. Как сделать паузу? Вы, да? Вы, да? Да. Угу. С вами общаемся. Муж, допустим, разгневан. Он врывается в комнату. Не смотрите в глаза. Если вы в глаза событию посмотрели, вы тоже будете разгневаны. Все. То есть первое, что нужно сделать, не нужно поддаваться. Не, не вступайте в бой. То есть не надо грудь нараспашку, как бы сейчас я тебе тоже скажу. Не ну, надо, не смотрите в глаза. Нарывается. сейчас я тебе устрою. Если успели не посмотреть, у вас появится возможность сбежать от этой ситуации. И вы скажете, и хорошо, хорошо, но сейчас мне надо в туалет. Вы бежите в туалет, закрывается там. Потому что гнев, вот этот пиковый гнев, он длится всего максимум полторы-две минуты. А потом начинается спад. И вы уже выиграли время. И вы также, когда выиграли время, вы потом сможете уже понять, что делать вот в этой ситуации. Или не выходите из туалета совсем, первый вариант, Второй вариант, выходите, сразу бежать нему и сказать, прости, прости, прости, я виновата. Или близко очень, или очень далеко в этом случае. То есть, понимаете, я крайний случай вам привел, что есть событие, оно действует на человека. Когда уже подействовало на человеку событие, то уже ничего не сделаешь, моя хорошая. Придется сделать ответную реакцию, это автомат, действует автомат, я ему уже все сказал. Но когда вы опомнились, уже опомнились, в этот момент нам немедленно надо просить прощения. Ну что, ребенок же тоже выводит из себя, так же, как муж. Вот ребенок заплакал во время лекции, допустим, что делать? Надо смоделировать ситуацию, ну что бы я делал сейчас если мне душно, я три часа уже сижу здесь в теле ребенка. Ну что мне делать? Плакать только остается. Вообще, как он вообще здесь терпит это сидит? А? Что рядом? Надо сначала моделировать ситуацию, чтобы понять объем работы. Объем работы такой, ребенок уже совсем сдолбался на этой лекции. Вот и вы будете знать уже, сколько сил надо вложить, чтобы с ним дальше на лекции сидеть, или, может быть, лучше выйти. Потому что ребенок, может быть, не выдержит уже. А как если сам вам Нет такого слова доброта с позиции наказывать, с точки зрения наказать. Потому что наказание является самой высшим проявлением доброты. Я когда молился и пытался увидеть самое лучшее состояние, самое милостивое состояние своего наставника, я просил в своем сердце, чтобы он показал мне самое милостивое лицо свое, самую большую милость, которая только у него есть. И Бог не открыл это знание. Он мне показал моего наставника очень и очень строгим, просто как камень, так, хотя он никогда так на меня не смотрит. Очень строгим, как камень его взгляд был просто. И в этот момент у меня сердце начало трепетать, трепетать, трепетать. Но потом я раз остановил его, остановился этот взгляд, остановил мое сердце. И я понял, что я буду делать так, как надо. Вот это и есть Любовь. Самое высшее проявление Любви — это строгость. Но есть такое понятие, как слабость сердца. Слабость сердца означает, что человек не понимает это высшее проявление любви. Например, женщина, которая любит по-настоящему своего мужа, она сначала заботится о нем. Эта забота вызывает в ней чувство собственного достоинства и ответственность перед отношениями. И дальше, если она продолжает заботиться о своем муже, несомненно, она будет ему говорить строгие слова. Если женщина не говорит строгие слова мужу, значит, она о нем никогда по-настоящему и не заботилась. Потому что строгие слова она ему будет говорить только из любви, а не из того, что она его ненавидит. Понимаете? То есть более высокое проявление любви – это строгость по отношению друг к другу. Это более развитые отношения между мужчиной и женщиной. Она не только по шерсти его гладит, также говорит ему строгие, но и злобные слова. Строгие и злобные – это разные вещи. Поэтому, если вы настоящую сильную любовь проявите к своему сыну, будете говорить с ним строго, но без злобы. это сильное чувство, его надо научиться понимать и переживать. Контролировать строгость, гнев контролировать невозможно. Это нормально. Показать негативные ребенку, эмоции ребенку и потом извиниться перед ним. Это надо. Это означает, что вы будете приучать его к жизни. Потому что ни один человек не может контролировать гнев, когда он уже пошел в развитие. Больше того, как говорится, даже высшие живые существа, которые себя полностью контролируют, если вдруг гнев у них пошел, они не могут его контролировать. Гнев это бесконтрольное чувство. Он, он, он контролируется, когда уже он останавливается. А По телефону как гнев остановить? Бросить телефон на пол. Все очень легко. Сразу останавливается, потому что телефон не работает, некуда орать. Давайте мы будем двигаться дальше или все время вопросы? Настолько респективная лекция, что у нас одни вопросы. Этот конфуций сказал, очень важно, он не делает другим того, чего он не желает, чтобы ему сделали. По факту мы и не знаем. Мы не знаем об этом, чтобы нам сделали. Мы об этом даже не знаем. Мы думаем, что нормально я ему говорю вот в этом и проблема заключается, что нет адекватности в этом вопросе. Когда мне сильно хочется чего-то сделать кому-то, это я означает уже насилие. Если мне не захотелось сильно, а я успокоил себя, значит все нормально. Вот, допустим, мне в зале задали вопрос какой-то, и мне сильно хочется ответить. Все, это значит, что я уже себя не контролирую. Надо успокоить сначала себя, потом отвечать. Иначе никто не получит благо. была лекция в Новосибирске в ведическом центре, и там один человек встал и говорит: вы не согласны ведам говорите, там высказал мне, как надо согласно ведом, А он просто спросил меня сначала. Вы сейчас правильно говорите, согласно ведом или нет? И он мне задал вопрос, как он понимает то, что я говорю. Я говорю, а как вы понимаете? То есть я у меня заклинила внутри, потому что я чувствую, что он прямо с таким гневом ко мне обращается, что у меня вот все заприняло внутри. И у меня единственное, что здравый мысл, смысл такой проснулся в сердце. Надо, сейчас нельзя ничего говорить, потому что ты сейчас в ненормальном состоянии. И у меня возникла идея. Я говорю, а как вы сами считаете, как правильно? И он тогда мне выдал, как правильно. Он говорит, вы согласны? И в это время я уже успокоился. Я говорю, конечно, согласен, руки вот так сложил. И он раз размяк такой, говорит, ну хорошо. Надо как-то выкручиваться. Все то, чем люди так восхищаются, все ради приобретения, чего они так волнуются и клопочут, все это не принесет им ни малейшего счастья на самом деле. Покуда люди клопочут, они думают, что благо и в том, что они домогаются до этого всего. Но это будущем. Но лишь только они получат желаемые. Внимательно слушайте, это самая главная мысль сейчас будет. Как только они получат желаемое, они немедленно, в эту же секунду, начинают волноваться о том, чего еще не получили. Немедленно. Прямо сейчас. «А вот и нет, а вот и нет, я машину получил, купил и не волнуюсь, езжу, мне классно!» Согласна? Согласна. То есть, классно будет какое-то время. Но так как душа не может спать, вот смотрите, я получил машину. И что дальше-то? А дальше? или гонять на ней надо или еще, или показывать ее друзьям, или просто же не сказать, смотри, какая машина. Ну надо с этим что-то делать. но ну, не можете просто сидеть и смотреть на нее. Это и означает развитие событий. Понимаете, это уже развитие событий, потому что друзья могут сказать, да дурак ты дурак, это не машина, это фигня. И докажут тебе еще. То есть, видите, душа не может застыть на приобретении, потому что она имеет вечно развивающуюся природу. Сейчас объясню, как это работает. В духовном мире время действует так. Все возрастающее счастье. Завтра будет лучше, чем вчера. Так действует энергия в духовном мире. А мы же души. И поэтому мы верим, что счастье будет все больше и больше. Мы не можем остановиться. Но в материальном мире счастье становится все меньше и меньше с каждым днем. Потому что тело стареет. Из тонкого тела все больше грехов с каждой секундой выходит. С каждой секундой жизни в нашем теле все больше грехов выходит наружу. Вот сегодня столько выходит, проходит немножко время, больше выходит. Поэтому людей кричит с возрастом. Причем потому что не могут терпеть уже такую нагрузку. Понимаете? То есть противоречие. В духовном мире все больше счастья с каждой секундой, а в материальной вот, в теле в материальном мире материальное приобретение с каждой секундой все больше проблем и поэтому из-за этой вилки поэтому когда человек устремляется к материальным приобретениям он начинает чувствовать вот это противоречие между все возрастающим желанием счастья и все возрастающей невозможностью его испытывать как например чем больше человек имеет собственности Допустим, предприятие. Чем больше предприятия, тем тяжелее его контролировать. Чем больше предприятия, тем тяжелее его контролировать. И так далее. Просто пока он с ума не сойдет или инсульт не наступит. Понимаете? То есть чем больше ответственности, чем больше детей, тем тяжелее контролировать. Хотя дети приносят часть, тем больше детей, тем тяжелее контролировать. Пока до безумия уже это не дойдет. Чем больше секса, тем больше хочется секса. И чем больше секса, тем больше качественного секса хочется. Не просто секса, а классного секса. И при этом, чем больше секса, тем быстрее жена надоедает. Это значит, что нужен секс уже не с женой. Вот в этом и заключается проблема, понимаете? Чем больше человек поддается желанием наслаждаться этим миром, тем больше он попадает в капкан. Вот об этом здесь говорится. И это очень понятно, потому что неудовлетворением своих праздных желаний достигается свобода, но наоборот, избавлением себя от этих желаний. Если хочешь увериться в том, что это правда, то приложи к освобождению себя от своих пустых желаний хоть наполовину столько же труда, сколько ты до сих пор тратил на их исполнение. И ты сам скоро увидишь, что таким способом получишь гораздо больше покоя и счастья, чем имел. Видите, у нас нет опыта так жить. Поэтому мы не знаем, что так это, как это сильно работает. Вот женщина, допустим, думает, не могу больше терпеть этого человека рядом с собой. Видите, это означает «хочу наслаждаться». Теперь второй вариант. Просто сесть и полчаса помолиться о прощении этому человеку. Через полчаса она так комфортно себя почувствует в этой жизни, в отношениях с этим человеком, как никогда еще не чувствовала. Видите, сила направлена на изменение другого человека не дает практически никакой возможности вообще с ним отношения строить. Чем больше я хочу исправить своего ребенка, тем более он неуправляем. Другой вариант. Я просто помолилась и приняла своего ребенка, какой он есть. С этого момента я начинаю понимать, почему он неуправляем. А почему ребенок не хочет учить уроки? Есть много причин. Первое, он устал от этих уроков уже. Ему нужно что-то другое, какая-то, или по-другому с ним заниматься надо. Вторая причина. Мы сами здесь балдеем, ходим. И поэтому он тоже балдеет. Есть на это причина. Он же живет в атмосфере, он же неразумный, он не может сам себя заставить. Третья причина. Почему он не хочет учить уроки? Он просто простыл. У него нет сил. Он болеет. Но пока человек... Заставляет учить уроки своего сына. Он не видит этих всех причин. Он видит только то, что он неправ и все. Когда мы считаем кого-то неправым, это и есть злой поступок. Мы просто совершаем зло в этом случае. Чтобы не совершать зло, надо в молитву войти и увидеть, почему человек так себя ведет. И тогда уже будет правильное поведение развиваться дальше отношения к нему. Я найду ключ, пойму, как сделать так, чтобы он вел себя правильно. Дальше интересный эпиктит развивает свои мысли. Он... У всех, кто серьезно изучал эту тему, возникнет сразу вопрос, где взять силы на это, на все потому что иногда сил просто не хватает так делать. И видите, он как бы объясняет, где брать силы дальше. Покинь общество просто влиятельных людей. Перестань стремиться к людям знатным и сильным и воображать, что от них ты сможешь получить вот эти ценные вещи, меняющие жизнь. Ищи наоборот общество людей праведных и разумных, Именно от них, уверяю тебя, именно от них ты уйдешь не с пустыми руками, но с одним условием. Если ты придешь к ним с чистым и добрым сердцем. Интересно. Не типа я тут как бы, а вот с чистым и добрым сердцем. Если ты не веришь ни на слово, то хотя бы на время попробуй сблизиться с такими людьми. Постарайся сделать это хоть несколько шагов на пути, на пути к истинному счастью. А тогда уж сам решай, кто, куда тебя больше тянет. К свободе и любви или к рабству и злу. В таком опыте ведь нет ничего постыдного. Испытай себя. Испытай себя. В этом, в этом, в этом вот высказывании скроется сама суть. Самое главное, что дает человеку возможность победить свою судьбу. Это отношения. Близкие отношения. Большинство людей строят близкие отношения не с теми, кто способен близкие отношения строить. Муж и жена не имеют близких отношений между собой, они имеют отношения наслаждения. Но если они смогут построить близкие отношения, значит, тогда они и стали мужем и женой. То есть они создали по факту, семья создаются через много лет после женитьбы. Близкие отношения означают отношения чистые, возвышенные. Не означают, просто поговорили о делах сердечно. Это возвышенные отношения. Поэтому сначала человек должен близкие отношения строить, чистые, возвышенные, только с возвышенными людьми. Потому что они всегда отдают тем же самым. И по факту просто быть в обществе тех людей, которые говорят о возвышенных вещах, это и есть спасение своей судьбы. Почему? Потому что именно в таких, таких беседах человек чувствует освобождение. Ему радостно на сердце. Он чувствует что он решает свои проблемы в жизни, он чувствует, что его жизнь течет в правильном русле сейчас, он чувствует также способность действовать, потому что возможность рано утром вставать, возможность молиться и так далее, исходит от тех, кто уже это делает. Понимаете, есть силы в этом мире, которые достигаются только с помощью близкого общения. И веды говорят, даже если ты хочешь просто стать богатым, найди в себе силы искренне служить богатому человеку. Не надо пахать, как и шаг. Найди в себе силы искренне служить богатому человеку, и этот богатый человек сделает тебя богатым очень быстро. Очень быстро. Служить не означает прислуживаться. Служить означает что ты уважаешь себя, но ты искренне ведешь себя с ним. Ты говоришь, я буду предан тебе, буду тебе служить, но ты должен меня уважать тоже за это. Я прошу тоже к себе уважения. И он увидит, что ты такие люди нужны. Он тебя займет тем, что ты можешь делать. Потом, когда ты повысишь свою квалификацию, он тебя повысит. Если ты хочешь власти, тогда служи человеку, который имеет власть. И ты быстро достигнешь власти. Но служить надо верно. Служить не означает лицемерить. Верно служить не просто, Для этого надо заниматься духовной практикой. Поэтому даже в этом случае ты должен молиться. Потому что не будет молитвы, не будет искренности. Не будет искренности, никто ее не заметит. Но еще более успешным является тот человек, кто просто в своем сердце поклоняется святому человеку. Потому что святой человек выше стоит и богатого, и влиятельного. Всех этих людей он выше стоит. Поэтому и Пихтин говорит, не пальцы, Служи сразу, сразу тому, кто выше, и ты получишь все вот это, то же самое. Ты это тоже получишь. Потому что богатство приходит к человеку вместе с его увеличением его статуса в обществе. Статус в обществе увеличивается, когда человек приобретает качество необходимое для высокого статуса, качество характера. Поэтому человек, развивающий все качества, ничего не теряет. Он приобретает и внутреннее счастье, и наружнее. Почему люди, которые серьезно работают над собой, не убиваются тяжелым трудом? Потому что Бог им дает легче возможности иметь что-то в жизни. Как это получается, объясню. Очень просто. Сейчас вы будете смеяться. У меня к вам вопрос. Если меня выгонят с работы в моей клинике, кто возьмет из вас меня на работу Поднимите руку. Я. Все, видите? Тут. Да, да, да. Видите, все очень просто же, правильно? Ну, то есть я без работы не останусь. Потому что я работаю над собой. У вас то же самое, поверьте мне, то же самое. Нет никакой разницы. Потому что именно работа над собой дает гарантии человеку. Возможность защитить свою жизнь. А вот это то, что я сейчас скажу, я в Новосибирске не рассказывал. Сейчас я вам скажу одну вещь еще, новенькую.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 Почему? Потому что энергия любви действует, она искренне верит, что она и хотела быть с шахтером всегда. Да, да. Психически ну, больной означает сверхтяжелый камень.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 У нас в да, заканчивается лекция. У нас практически не осталось времени уже. Ну, можно, наверное, еще пару вопросов, если срочно, да? А как, если с как... Интоксикация. Как возможно строить отношения с человеком?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 Пока я торну и говорю, живу как как могу.